Если вы приехали в Гвадалахару, то обязательно посетите Баранка де Аблатос. Что это такое? Это природный каньон, также известный как Лабаранка де Уинтитан, вырезанный рекой Рио Гранде де Сантьяго в Мексике в штате Халиско. Каньон расположен на серо-восточной стороне города Гвадалахара. По своей красоте и структуре он похож на Большой каньон в США и Баранка-дель-Кобре в штате Чуала. Занимает площадь примерно в 1137 гектаров, а средняя глубина каньона составляет 600 метров. Каньон является заповедником. Увидеть каньон можно с нескольких смотровых площадок. Одну из них мы посетили. Она расположена рядом с университетом Гвадалахары и называется «Парк Мирадор Индепенденция».